Инвестируя в прибыльный бизнес по производству строительного блока, кирпича, плитки. Окупаемость менее одного года. Мы изготавливаем линии для производства строительных материалов уже 11 лет. Линии полностью автоматизированы, что делает стабильным и прогнозируемым выпуск готовой продукции, и как следствие уверенность в движении вперед. Идеальная геометрия изделий с погрешностью не более 0,3 мм. Задает новый стандарт на рынке стройматериалов. Уже более 100 тысяч человек оценили готовые изделия, полученные с помощью нашего оборудования, как идеальное решение для строительства. А наши клиенты работают в две смены по 10 часов, чтобы обеспечить потребность рынка. Все это говорит о том, что качество изделий и цена – самый важный критерий при выборе строительных материалов. По данной технологии производства вы экономите как минимум 30% по сравнению с конкурентами, но при этом получаете более высокое качество изделий. Мы поставляем и запускаем заводы по всему миру. Если вы хотите инвестировать в бизнес строительных материалов, то мы можем вам в этом помочь. Свяжитесь с нами для получения расчета в себестоимости в вашем регионе и подробного предложения, который подходит именно для вас. Будь на шаг впереди.